Дорогие друзья, сегодня мы в Турции, годовщина компании, уже все подошло к концу, и я хочу вас познакомить с уникальным человеком, лидером, его зовут Камиль, он из Турции. Камиль, скажи, пожалуйста, ты в Полностью. Полностью, Ну, хочу сказать, что это... Э, да, Изи Бизи полтора года мы искали проект, на самом деле, искали проект, который, э, как, объяснить... Да. Как, объяснить? Ну, как объяснить, надежный, да? Э, не Ты... только что надежный, да? э, нам предлагали многие проекты, но э, то, что мы искали, э, проект, многие проекты нам предлагали, были... Хорошие проекты, на самом деле были надежные проекты, но есть интуитивное, что-то нам сказать, что это не тот проект, который мы искаем. Когда нам, э, мне предлагали Изи Бизи, э, сперва я не понял, что такое. На самом деле, это слово Изи Бизи. Как оно в турецком переводится? Как? На турецком, на ту... вообще изи-бизи? Изи-бизи? Кулай тижарет. Это что такое? Бизнес uh -huh. легко. Бизнес uh -huh. легко, да. Мы... На самом деле, мне... когда мой спонсор, Руслан, этот мне объяснил, что такое изи-бизи, тогда я понял, что полтора года, который мы искали, это тот проект, который мы искали изи-бизи. И э, до сегодня... на самом деле, до сегодняшнего мероприятия, да? Я думал, что я знаю, что такое Изи Бизи. Это тот проект, который э, я полтора года искал. Но сегодня я понял, что я пока не понимаю, что такое easy -busy. Изи Бизи. Э, сегодня, ну, сегодня я осознаю, что, осознавал, что, что такое Изи Бизи. Но я знаю, что завтра я буду думать, что Изи Бизи лучше, как, э, чем... Чем Заор помочь мне на русском мне не очень. Oh, yeah. но камиль, э... ну честно говоря, я не понял, а что такое вообще изи Что такое изи Да. Что такое изи бизи? ну... Как объяснить? Вот да. ты говоришь, столько про проектов предлагали, нет, а именно извизи. Вот что зацепилась? Почему? <связываем> Почему? Потому что э, это не проект, это, это не компания, это не проект, это что-то другое. И здесь есть что-то другое, что-то секретное, что-то есть. Это фичер. Заманы ярмищи. На русском. Из Украины, да, это что-то, например, когда-то было э, ап, э, Apple. Да. А, все, я поняла, чем ты сравниваешь. Да, когда-то а было, да, до, до Apple было этот Nokia, Motorola, это другие что-то. Apple, это не телефон просто, это что-то другое. Mm -hmm. Там yeah. есть этот John э, Lennady. Э, в Apple есть что-то другое. Это не просто телефон. Изи-бизи это не только... Просто это не проект. компания, это не просто проект. Это что-то другое. Не знаю, не мог объяснить, другой, но есть. здесь есть что-то другое, которое притягивает нас. Вот. Я аж задумалась. Да. На Хорошо. самом деле я... Я, я тоже, я сам полностью, не, э, в одну сторону понимаю, в другом сторону не понимаю, что такое везет Камиль, ну, у тебя самая высокая квалификация да. в компании. Вот, поэтому... Э, хорошо, нет. хорошо. Есть академия, допустим, есть обучение, у нас очень много спикеров, но... Очень много спикеров русскоговорящих, на турецком мало, да? да. Хорошо, что больше всего используют турецкий рынок? И как раз, Вы зарабатываете. Как раз мы об это, у нас есть некоторые планы об этом, да, на турецком рынке. Да? Но EZPC это э, живой проект, mm -hmm. да, э, который мы и, и здесь э, Создаем сообщество, да, которое эти на русском На русском, да, а, идет все. На, на турецком. Да, да, да, да, на турецком. Хорошо, тогда расскажи за криптоноид, потому что Крип... на самом деле ваш... да. ваша команда больше всего использует криптоноид да. и на падающем рынке зарабатывает да, довольно-таки да, да. хороший проценты. Э, криптоноид вообще это Чего э, не делает пока чудо. Украина. Да, да. да. Э, криптоноид на самом деле это чудо. Э, почему? Потому что сейчас э, на крипторынке, если ты хочешь заработать и, и в данное время... Э, Почти это невозможно. невозможно, Но в прошлый месяц на криптоноге у меня этот заработ э, 24%. процента. прошлый месяц на падающем рынке. Да, да на падающем рынке. Э, в марте я принял э, 266 этот, сигналы. А, 266 сигналов, да? да, 266 сигналов. Из этого... Э, 200, шесть сигналов с топ-лоссом, ага. остальные с прибылом, да? всего 24 э, э, 24%. 24 Хорошо, да, а сколько ты собираешься зарабатывать, если рынок начнет расти и вообще при тех условиях, которые сейчас, ну, сколько ты собираешься зарабатывать процентов? Но дело в том, что в криптоноде дело не в том, что только я з -з заработал. Я занимаюсь трейдингом, профессиональным трейдингом. И не тратить время, занимаюсь профессиональным трейд, трейдингом. Mm -hmm. Это самое важное. Получается, не трати времени, ты не сидишь 24 часа. Да-да-да, да, да, я сидят только. Трейдеры. Да, да, иногда мне приходят сигналы, когда мне приходят сигналы, э -э я и просто принимаю сигналы. И за месяц я заработал 24 процента. <плодисмент> это на самом деле это чудо. Это че Криптоноиды че? вообще... Таких процентов сейчас нет нигде, особенно да. сейчас. Да, да, да, да. да, да. А какие д... планы у тебя на ближайшее время? Это уже последний вопрос задал. <плодисмент> какие планы на ближайшее время? <плодисмент> Но... <плодисмент> <плодисмент> Есть такой э, возможность. Называется, который из Бизи, да. Uh -huh. Мы здесь не продаем ничего. В 2020 году у меня в структуре да, познакомить с этим проектом, с этим возможностью 100 uh тысяч. -huh. Круто. С... Uh -huh. да. А что пожелаем нашим партнерам, которые будут смотреть нас и слушать? Что мы им пожелаем? То, что сейчас посмотрите этот, посмотрев, посмотрев yeah. этот да, видео, да, э, надо просто чувствовать, везде. надо чувствовать, это не проект то, что э, заработать везде можно, да? на самом деле везде это можно, например, я врач стоматолог, брать стоматолог? Да, да. Я заработать везде можно. Это э, не место, которое ты сможешь здесь заработать. Надо просто это чувствовать. Это идея, которая меняет мир. Вот это мне привлекает. Ты сказал сейчас очень важную фразу «чувствовать», потому что очень многие сейчас еще думают мозгами. А вот чувствование — это вообще, ну это высший пилотаж. Да. То, что сегодня можно... На самом деле да. надо чувствовать. надо чувствовать. Заработан на самом деле. То, э, каждую мы заработаем где-то. У да. каждого есть своя профессия, есть своя работа. Но здесь что-то есть другое. Надо просто... Когда ты чувствуешь, да? Когда ты чувствуешь проект, когда, когда ты чувствуешь эту идею, да? Тогда все равно деньги все равно приходят Я сегодня я не см... из, и, и... Очень извиняюсь. Я здесь в Изи Бези. Первые три месяца. Я вообще не думал о деньгах, вообще не думал, те были в моей структуре, они минимум 2-3 раза заработали больше чем я на самом деле, потому что я не думал о деньгах, а о я просто думал? чувствовал этот проект, я хотел, чтобы больше больше людей чувствовали этот, этот проект. Я сегодня увидела действительно, как вы живете этим проектом и какая у вас дружная, сплоченная команда. На самом деле. Да, да. вообще. Мы живем с этим проектом. Да. Да. Я да. думаю, что у вас, наверное, самая лучшая команда. Да, да. Я восхищаюсь вами. Спасибо. спасибо. вам. Спасибо, спасибо Камиль, спасибо. большое. Спасибо, спасибо друзья. Спасибо, спасибо, друзья. До Пока. встречи. До встречи. Подписывайтесь на наш канал и будьте с нами. Да. Пока.